Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Заверуха Ирина, я являюсь руководителем и основателем платформы многомерного образования «Путь интуиции» и практикующим анеопсихологом, энергоинформационологом, мастером трансформации сознания, автором многочисленных программ и авторских курсов для женщин, для семей, для в целом личностного саморазвития всех людей. И сегодня с большим удовольствием я хочу пригласить каждого из вас, кто слышит это видео, кому оно подброшено пространством жизни для того, чтобы что-то в своей самой-самой-самой лучшей реальности, которая сейчас, потому что она у нас есть, поменять. Я вас от всего сердца приглашаю взять участие в мощном, трепетном, энергетически заряженном, эффективном и полезном марафоне, который называется «Счастье есть». Да, конечно, оно есть, но очень часто кажется, что оно есть у кого-то, но не у меня, где-то там или когда-нибудь. И на этом марафоне мы с вами будем осознавать себя здесь и сейчас, учиться быть в моменте, наконец-то понимать, что такое быть в моменте, что такое не падать в какие-то паттерны прошлого, что такое не бежать за гипотетическим завтра, которое еще не наступило, и действительно обучаться здесь и сейчас в «Счастье есть!» марафон составляет собой 22 эффективных, ресурсных, энергетически заряженных дня с сопровождением нашего кураторского цеха проекта «Путь интуиции» и, конечно же, моим таким скрупулезным присутствием, сопровождением Каждый день. Мы, мы с вами будем начинать утро с эффективной ресурсной аффирмации, с настройки на энергии дня и, конечно же, обязательно с практики, телесной практики через йогу. Без этого никак, конечно же, никак. И я хочу поделиться с вами также техниками медитативными, которые заключаются в том, чтобы свое сознание приучить уходить в сон в более гармоничном, более сбалансированном состоянии. Потому что именно во время сна наше надсознание, сверхсознание и бессознательное соединяются с нашим сознанием, то есть с осознающим себя здесь и сейчас аспектом и образовывается некая такая платформа для материализации будущих процессов. Поэтому если наша нейронная сеточка, если наша Душа, если наша, наша разумная, осознающая, рациональная себя часть — избавлена от токсинов, будем называть, ума, от ложных каких-то эмоций. Почему они ложные? Потому что давным-давно истории нет, давным-давно нет событий, а мы их носим в себе и раздуваем до необъятных размеров, делая и порой из мухи слона. И, конечно же, когда мы научили себя медитировать, медитировать через динамическую медитацию, которая основана на пранаяме на самом деле, поэтому ее может сделать любой человек, потому что нужно для этого этого свое тело и дышать и все больше ничего то есть идет э, взаимодействие с э, энергоинформационной конструкцией нашего биофизического тела и принципа дыхания больше ничего не нужно для этого и э, инструкция конечно же от учителя от мастера от проводника в моем лице чтобы вы знали что вы делали для чего вы это делаете и какой итог и результат вашего вашего действия может быть вами достигнут. Конечно же, для того, чтобы получить какие-то осязаемые перемены, нужно меняться. И изменения это изменя. Поэтому я вас еще раз приглашаю на наш марафон «Счастье есть», который, конечно же, увеличит градус счастья во всем мире, повысит вам состояние до ресурсного состояния, увеличит количество радости вашей реальности, сделает из вас более устойчивого человека, эмоционально развитого развитого человека и конечно же более здорового потому что то, те токсины которые находятся в нашей нейрофизиологической конструкции они создают как правило причины для сбоев в нашей в том числе и биофизической конструкции то есть если у нас есть причины для страданий на уровне энергоинформационных слоев то они рано или поздно начинают прорастать в нашей материальной яве через физиологию физическое тело. Поэтому я посвящаю этот марафон оздоровлению большего количества людей, счастью, радости и, конечно же, сиянию. Пускай ваше сознание расширяется, пускай в вашей жизни будет место для всего прекрасного, для того, чтобы это место было. Давайте сделаем больше пространства чистоты и пустоты. Ну что ж, когда у нас есть во что привнести прекрасное, прекрасное к нам обязательно приходит. Добро пожаловать в марафон счастья есть. Вы проект Путь Интуиции. С вами была Заверуха Ирина. До встречи. Пока-пока.